Всем привет! Сегодня будем готовить таматар панир Малай. Это жареные помидоры с сыром. Распространенное блюдо в Индии. Для этого нам нужно сыр панир, помидоры, масло сливочное или растительное, зира, куркума, кинза по вкусу, соль и черный перец. Разогреваем масло. В разогретое масло высыпаем зиру. Минут, секунд 30 ее обжариваем как только начнет щелкать можно добавить помидоры Добавляем помидоры. Осторожно это все перемешиваем. Буквально минутки 3-4 жарим их. Добавляем наш сыр. пепси, куркуму, черный перец и аккуратно тоже перемешиваем. Вот перемешали, все до одного, до одного цвета. Несколько минуток пожарим и все готово. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!